Может, привет. Привет. Ну <смех> <смех> <Супер>, что, <смех> мы на связи. Подождем, пока все присоединятся. Хорошо, давай. Как ты? Хорошо, хорошо. Ты представилась уже? Нет, я хочу, чтобы все добавились, как можно больше людей добавилось, и я тогда представлю тебя, конечно. Вот жду, жду, жду, потихонечку набирает оборотов. Надо, наверное, раньше немножечко выходить, чтобы все успели добавиться вовремя. Mm -hmm. ну, а, в общем, а, а, те, кто уже а, к нам присоединился, привет, привет, Танюша! А, я хочу представить Таисию, это президент Ассоциации психологов с невероятным стажем, с невероятным опытом. В свое время очень помогла мне, когда я только начинала сферу своей деятельности, начинала свою врачебную деятельность и, скажем так, деятельность бизнес-вумен, как бизнес-вумен, mm -hmm. мне Таисия очень сильно помогла. И сегодня я бы хотела, чтобы она э, дала практические советы, э, какую-то теорию и практику, э, как вообще бороться с депрессией, и э, не только с депрессией, э, с плохим настроением, с депрессией, э, проблемами э, в семейных отношениях, условии, в данных таких тяжелых условиях, которые сейчас есть, которые нас окружают. Mm -hmm. Ну, кстати, вот к слову, с точки зрения э, тестов, которые провели, не все люди сейчас находятся в депрессии, в стрессе, а некоторые люди даже сейчас находятся в какой-то радости, в состоянии какого-то счастья, и, и им этот период нужен был, и они прям э, вот сейчас очень популярны. И вот прям всем, кто нас сейчас слушает, я скажу, что подумайте, зачем непосредственно вам этот карантин, э, зачем он пришел в вашу жизнь, потому что люди, которые нашли свой смысл в этом периоде, в этой даже стрессовой ситуации, они чувствуют себя более счастливыми, потому что они, вау, как будто это для меня создано, знаешь? То есть вот как будто этот карантин сейчас происходит для меня. «Окей, okay, что я могу сделать? Какие я могу сделать полезные действия для себя?» И тогда человек себя почувствует на связи со Вселенной, на связи с миром. Не только со своей деятельностью или со своей личной жизнью, а на, на связи с самим собой. Всегда классно, когда мы наши действия все ä, пропускаем через себя, как будто это создано для нас. Вот такая вот история. Хорошо, а ты представляться будешь? Ну, для тех, кто меня не знает, я врач. <свят> <свят> врач. Уже последние три года занимаюсь косметологией. Владелица клиники. Мама и просто стараюсь быть хорошим человеком и сегодня хочу ребята бы с вами разделить опыт таисын опыт чтобы она нам подсказала как все таки держаться вот. А возможно да. для кого-то это время, действительно этот карантин пойдет на пользу, кто-то замедлится, поймет, что для него важно. Вот. Но просто мы 24 часа в сутки проводим со своими любимыми, да, для кого-то да. это непривычно. Вот, например, в рамках моей семьи, это вообще непривычная обстановка, мы с супругом вот утром 5 минут 15, там час позавтракали, выпили кофе, все, разбежались, и только поздно вечером мы общаемся. Ну и у нас только воскресенье друг у друга mm -hmm. есть, то сейчас нам тяжело. вот, Поэтому я бы хотела, чтобы ты нам подсказала все-таки, как не развестись в условиях карантина и как mm -hmm. держать страсть mm -hmm. в отношениях в общем, как не ругаться. Да, да, я думаю, что вы слышали, что в Китае было очень большое количество разводов после этого карантина, в том числе, то есть есть на это причина, конечно, потому что, вот как ты рассказываешь, да, что вы с мужем, так очень многие люди оказались наконец-то со своей семьей. Смотрите, мы делаем два основных выбора в своей жизни. Это наша профессия, наша работа и наша вторая половинка, наш мужчина или наша женщина. То есть и... Можно сказать, что, что одно, что другое, это в какой-то степени наша работа. Нельзя сказать, знаете, вот эти вот сказки про Золушку, они нас обманывают, они говорят, что вау, придет там мужчина, он, короче, нас спасет, выведет в другой мир и заберет все свои проблемы. Вот так не работает. Какой мужчина хочет спасать женщину, ну, кроме того, что если у него есть какая-то вот позиция спасателя, да? Нет, он хочет, как правило, вот я консультирую очень мужчин и они как правило все говорят одно они говорят про то что в женщинах им нравится состояние им нравится когда женщина получает удовольствие когда она кайфует от жизни вспомните как вы вот, вот это вот первоначальное с мужчиной познакомились в каком состоянии со своим мужем теперешным вы были в каком состоянии вы гуляли ходили на свидания проводили время Именно не как вы выглядели, не как вы там разговаривали с ним, а как вы себя сами чувствовали. Потому что мы часто влюбляемся в том числе и сами в свое состояние, вот в это чувство. Да? Вот, поэтому сегодня непосредственно, мы уже практически переходим к нашему первому пункту, я вам дам непосредственно практические советы. То есть я в первую очередь тоже женщина, хоть и психолог, хоть со стажем. Я вам скажу, что э, э, мы тоже с мужем проводим время на карантине. Да? И э, он сейчас тоже слушает, э, сидит эфир и думает, о, как же мы улучшаем наши отношения, что, неужели мы их как-то улучшаем. Но на самом деле я вам скажу, что я сегодня расскажу вам непосредственно какие-то тайны, которые позволяют не вовлекать мужчину, не вовлекать его, потому что часто женщина думает так, улучшать отношения, значит, нам нужно вместе. Знаешь, мне нужно заставить его что-нибудь сделать, какое-нибудь серьезное упражнение, напрячь его как-нибудь, ну пусть тоже чувствует, что он работает на да, наши отношения. Чтобы не расслаблялся. Не да. да, но что-то все не просто так. Мы вот на карантине сидим, и мы тут работаем. Нет, то есть мы сейчас поговорим, я думаю, что большинство слушателей, у нас сейчас все таки женщины, да, женский круг, потому что часто эту тему интересует женщина, женщина как хранитель такого очага. Я вам всего там э, вот практически советы, знаете, которые легко делать каждый день, которые мы вот можем с вами э, справиться и легко внедрить в свою жизнь. Не какие-то там суперсложные упражнения, не какую-то там мистику, э, поставьте там стакан воды на ночь, выпейте залпом, дайте мужу отпить. Да? Ну, не, не ничего просто и понятно. Муж начнем... или молодой человек, у кого-то молодые люди, да, кто-то в отношениях, просто кто-то Да, память. даже если вы сейчас просто находитесь в отношениях, в карантине, если у вас есть, неважно, там, женщина, мужчина, кстати, мужчины это тоже могут делать, если нас сейчас слушают мужчины, это практически совет, как вы, меняя себя, меняете вашего партнера, потому что мы есть целостная система, система нашей семьи. И когда меняется одна половинка системы, вторая тоже автоматически меняется. То есть неважно, женщина вы, мужчина, вы находитесь в отношениях, в семейной жизни, у вас там уже куча детей. Мне кажется, нет... это из-за энергетики, да? Вот ты меняешь себя, ты по-другому чувствуешь себя, соответственно, ты уже, ну, и все меняется. Мне кажется, ну, это, это из-за да. этого. Это как, это как, это энергетически вы, вы на всех уровнях, на телесном уровне. Вы засыпаете каждый день вместе, вы телами соприкасаетесь на энергетическом уровне вы взаимодействуете друг с другом. Ну, то есть у вас есть общая жилплощадь, площадь, тогда у вас есть общий быт, да. То есть, и все это накладывает все больше, больше, больше отпечатков на вашу семью, на вашу пару, на ваши отношения и на вашу ответственность. Так, особенно вот женщина это есть, да. Потому что женщина, когда выходит замуж или когда встречает партнера, это очень частый кейс, когда женщины думают, так, ну, конечно, не идеальный. Ну вот, что-то в нем еще не хватает, но сейчас. Я женюсь, выйду, выйду замуж, да? и тогда я вот его в чувство приведу. Я уж ему расскажу, как правильно жить, как там ему делать. Он пусть меня послушает, это все у него в жизни наладится. А потом женщина выходит замуж и что-то не получается, да? Такое, о, почему я же хотела вот тут вот тут подправить, да, скорректировать? И поэтому, то есть, очень много ожиданий по поводу того, когда я даю какие-то задачи, это же, а, а ему. Ну, что делать а он что он будет делать его ничего сегодня мы будем говорить о вас неважно женщина мой мужчина вот есть отношения мы их как зерно как семья да мы их положили в землю прикопали они там у нас уже взросли и мы их сегодня будем поливать то есть, вот я думаю, что в эфире нас сейчас слушают люди, у которых уже есть какие-то отношения Вот одна наша подписчица ругается, говорит, а если нет партнера, что делать? Wait, <laughs> Это uh... Юля Асина. Дорогие мои, давайте чуть-чуть э, разделим несколько эфиров, потому что да, мы сейчас погрузимся еще в то, что если нет отношений. Э, ну, у мы, нее так, есть, у... она просто прибедняется. Она прибедняется. А, это <с sesi> другой вопрос. Почему да. вы тогда говорите, что у вас нет отношений, если они да, есть? Она привлекает uh -huh. к себе внимание. Хорошо. Да, смотрите, дорогие, э, потому что это должно быть несколько эфиров. И так, очень много информации. Я надеюсь, что мы успеем все с вами послушать. Давайте перейдем к первому пункту, который я уже немножечко затронула. Итак, наше первое правило с вами. Что нам делать во время карантина? Я вам рекомендую погружение в нашего партнера, вот эти вот первые моменты, я уже начала об этом говорить, но это не, не знаете, просто погружение там, ой, ну сейчас подумаю, ну первые моменты, ну все, все понятно, да, я себя чувствовала, конечно, хорошо, ну он себя хорошо, но мы были влюблены, но все понятно. Нет, я вам рекомендую сделать практику, сделать технику, чтобы вы легли себе на кровать сделали себе уединенное местечко, включили медитативную музыку, Лучше сердечную, да, которая будет раскрывать ваше сердце, потому что музыка во многом волнами влияет на наше состояние. Вы же включаетесь в какую-то песню, чувствуете какое-то определенное состояние, вас несет в одну или в другую сторону, то есть музыка может влиять на нашу психику. Да? есть и музыкальная психотерапия, очень много вот направлений. Да? Нам нужно именно, именно сердечную. У кого нет сердечной своей медитации, вы можете после эфира написать мне в личные сообщения, я вам вышлю медитацию с нашего сайта. Просто ссылочку всем одинаково в связи с тем, что тут как-то нельзя высылать ссылочки. Вот. То есть не буду сейчас отвлекаться, поэтому можете я вам вышлю, но опять-таки интернет, вводите, сердечная медитация, все для вас. Все есть. Л да, ложитесь, находите себе укромное местечко, я понимаю, укромное местечко, как же муж, дети, все кричат, 10, 10 минут вы можете выделить, я в вас верю, 10 минут все могут выделить на себя, закрыться хоть в ванной, да, и посидеть, дать себе время, пространство. Включайте эту медитацию, она, кстати, где-то около 10 минут идет, если мы говорим закрываете глаза и тогда вы вспоминаете э, первую встречу с вашим мужем женой с вашим мужчиной с вашей женщиной и кстати для тех у кого их нет вы можете таким образом сделать себе визуализацию образ даже представить себе человека э, вспоминаете как он пах вспоминайте, как вы себя чувствовали, вспоминайте, как он себя чувствовал, как он к вам относился, что в вашей жизни улучшилось благодаря нему. На карантине сейчас очень важно вспомнить, что в вашей жизни пошло вверх благодаря тому, что он появился. Чего бы в вашей жизни никогда сейчас не было, если бы не было рядом вашего партнера? Никогда. Ваших детей, вашего состояния, вашего дома — Вашего, вашей общей деятельности, он вас приводнёс психически, ну, то есть что, что произошло лично между вами. И вот все от мелочей, как он выглядел, как, какая, ну, можете даже в деталях вспоминать, у кого получится, конечно, некоторых стаж отношений очень давние, да, не всегда наш мозг позволяет восстановить эти картинки. Но, тем не менее, вы полностью вот все что вы могли вспомнить, как это было тогда. И переноситесь в то, как это есть сейчас. Что сейчас хорошего он вам может дать? Что сейчас хорошего у вас есть? Это такая легкая, знаете, практика, легкая сонастройка с тем, чтобы вы вспомнили, зачем эти отношения в вашей жизни. Потому что когда мы 24 часа, 24 на 7, конечно, очень важно поддерживать и наш мозг в тонусе. Знаете, чтобы мы себя чувствовали вот нужными, важными, чтобы мы помнили, как мы любили друг друга, и, и эти фирамоны... А если, от... а если да. наоборот, допустим, знаешь, бывает, когда в отношениях тебя сначала добиваются, и ты понимаешь, что в начале отношений, ну, прошло какое-то время, прежде чем ты расположила там угу. свое сердце к мужчине, прежде чем твое сердце полюбила ага, этого ага. мужчину. вот если вот так вот, если, то есть, не всегда первые отношения, знаешь, скажем так, первые там первый год отношений. Ну, не, не год, это я, наверное, сильно много сказать. Первые пару месяцев. Да? То mm -hmm. есть не всегда яр, яркие и красочные, наоборот. Там, если это там девушка, и у мужчин тоже такое бывает, когда mm -hmm. девушки их не добиваются. Почему нет? Смотри, э, тогда нужно вспомнить первое состояние. Знаешь, у всех есть какой-то триггер, у всех есть какой-то старт, какая-то кнопка, на которую нажали, и в этот момент я понял, что это мой партнер. Но mm -hmm. если такой кнопки нет, то задумайтесь, да. Ну, то есть, этот, этой кнопки никогда и не было. Если вы никогда не... Не, ну, вышла замуж, потому что надо было. Ну, родила mm. детей, потому что, ну, социум требует, да. Потому что возраст. Есть... Да, да, да. Возраст надо, пора, там, да. родители, семья хотела, тогда уже задумывайтесь, друзья. Ну, то есть мы сегодня говорим про то, как улучшить отношения. Вот те отношения, которые уже сформировались. Если у нас есть сердце-любовь, или она даже была когда-то, как возродить ее, как в карантине не утопить ее, а поднять ее все-таки вверх. И вот это говорит о том, что вы должны найти эту кнопку, найти этот триггер, найти этот старт, где вы себя чувствовали максимально любимой и максимально любили. Вот этот старт. Mm -hmm. И там мы его вспоминаем и переносим на сегодняшний день. То есть мы тогда возвращаем его вот здесь и сейчас. И думаем, боже, а чего бы не было в моей жизни, если бы этот человек никогда не появился. Ну mm да. -hmm. Так. Не будем задерживаться, давайте дальше перейдем по, по нашим практическим методам. Следующий метод это у нас попробовать телесные контакты со своим мужчиной или со своей женщиной. И это будут не просто телесные контакты. Вообще сейчас можете вспомнить, как вы обычно прикасаетесь к своему мужчине или женщине, когда у вас есть физические контакты в течение дня. Потому что, понимаете, мы все требуем этого физического контакта. В течение дня, я думаю, что вы слышали, какие-то люди загадочные говорят, что нужно обниматься 10-20 раз в день. И тут мы в закрытом пространстве, да, да дети, они более открытые к объятиям. Если у нас uh -huh. есть дети, они налетают, обнимают, нас тискают, да. Но мы говорим про наши отношения сейчас с нашим партнером, и тогда э, мы говорим о том, что надо все-таки приблизиться, сделать какой-то шаг к нашему партнеру и самой начать физические контакты, для этого вам нужно иметь расслабленные руки. Вы даже перед тем, как его потрогать, вы можете руки расслабить, то есть вот так вот, чтобы они прям на кисти поболтались, можете их подергать, вот, покидать в разные стороны, да, от плечей расслабить, таким образом у вас будет другой контакт уже к вашему партнеру, вы сможете расслабленной рукой прикоснуться к нему. И это когда вы можете совершать контакты дома на кухне, когда он готовит кушать, вы подходите, прикладываете руку ему на плечо, на поясничку, на грудной отдел, знаете, вот как в фильмах романтических показывают, сзади подходите, обнимаете его ручки, так сзади на грудной протягиваете, это все, это все важно. Почему нам это показывают в романтических комедиях? Потому что мы чувствуем, мы же всегда сопереживаем главным героям, мы подходим тоже, мы понимаем, о, если бы я подошла так сзади, вот так сделала, я бы почувствовала теплую любовь, точно так же, как и он. Да? То есть дети много нет она пишет что это Мария наша а, пишет, что дети бегают на раве и тут подходишь сразу. кстати а, я слышала дети... что грудное да, да. обнимание лечебное это правда вот если именно друг к другу прижимаешь да. грудь к груди ну к мужчине там то это как лечебное обнимание да, то есть один из моих основных методов работы с людьми – это все таки телесно-ориентированная терапия. И грудной контакт, он целебный, потому что он может насыщать вас любовью, поддержкой, доверием. Это то, что среднестатистическому человеку в 21 веке просто не хватает ежедневно. То есть мы все хотим вот сюда тепла, мы все хотим любви в нашей душе, в нашем сердце. И кто, как не наш партнер, может быть первым нашим целителем. Понимаете? То есть наш, наш партнер, он самый большой психотерапевт нам. И посмотрите сейчас на своего партнера, чему он хочет научить вас, куда он хочет дотащить вас. Вы же его выбрали, вы же уже с ним остались. Что там лежит, чему он вас учит. Но вернемся. Если грудной контакт мы вот делаем с двух сторон, с одной стороны, сзади подходим на лопаточки, выкладываем, мужу. Деткам тоже можно, к слову кто там о детках пишет. Одна девочка э, пишет, э, говорит, при условии, если есть на грудной клетке грудь, лечебные груди, тогда да. Э, кстати, массаж грудным отделом, э, это тоже хороший массаж, когда вы все мужа э, полностью обмазываете маслом и просто грудью по нему делаете массаж, это тоже классный терапевтический метод, друзья, терапевтический метод, потому что в этот момент насыщается феромонами, насыщается энергией, насыщается э, всем вообще позитивным, что только может. Этот, запах этого масла, если вы подберете, да? это, это чувство, э, что вы любимы в этот момент, потому что женщина всегда хочет чувствовать себя любимой. Мужчина, понимаете, не так у него это чувство. Мужчина любит, не любит. А женщина, о, я хочу быть любимой, я хочу быть сексуальной. И когда вы делаете этот массаж, вы чувствуете себя сексуальной в первую очередь, желанной, желанной женщиной. Ну, Очень... желательно, чтобы какое-то бельишко было соответственно. соответственно а, ну, когда -то грудью красиво. всё в массажном масле, то бельишко, то, которое не жалко только. Или вообще без бельишко. Лучше без близко, да, то есть. И, а если еще зеркало у вас есть, вы где-то можете на фоне зеркала видеть еще, какая вы шикарная в этот момент. Вообще, а он еще в зеркало одним глазом поглядывает, потому что мужчины всегда поглядывают, и видят тоже, какая вы шикарная, то идеально, идеальное количество феромонов, но в общем, эти все прикосновения, эти все контакты, вы уже поняли, что они могут быть не только руками, вы всем телом можете прикасаться, вы можете давать эти контакты в течение дня. Не нужно ждать какого-то особенного момента. О, вот тогда к нему прикоснусь. Вот массаж буду делать. Да? Потому что часто, когда дети появляются, в том числе женщина забывает первое, да ради чего она в отношениях, как она в них вступила. Я же с мужем отношения строю. Дети — это отдельная история. Мы сейчас с мужем, мы сейчас с мужчиной. Что с ним происходит? И тогда я могу позволить себе начать давать ему контакты начать любить его руками, своим телом и, как следствие, своей душой. Потому что тело и психика — это единая система. Мы всегда едины в том, что мы делаем телесно и в том, что мы чувствуем в своем сердце. Это позволит и вам вспомнить, что вы любите, и ему вспомнить, что он любит. В общем, любит, а, да, ну, давать ну, больше impact. контактов. Да, Первое, то есть, это мы э, вспоминаем, за что мы полюбили, за что мы любим. Что да, да. в э, да. наших отношениях. Второе, это значит давать больше да. телесных контактов. Да. Третье, переходим дальше, это правильное объятие. То есть если мы уже останавливаемся на тему э, телесности, это э, чтобы мы все-таки обнимали нашего мужчину в течение дня чтобы у нас был с ним такой, знаете, плотный телесный контакт души тела э, нашего сердца нашей сексуальности и нашей головы три основы, да, то есть это голова э, и сердце наша любовь наш ум наша любовь наша сексуальность вот эти вот три контакта мы соединяем с нашей мужчиной соединяем вот вспомните как вы последний раз э, обнимали вашего мужчину это было объятие, вы чувствовали любовь, вы расслабились в этом объятии, вы позволили себе постоять 20-30 секунд, или вы быстренько... А, ну да-да-да, ой, все, я побежала. -30 типа это было, наверное, секунд. второй вариант. Да, 20-30 секунд в вашей жизни это ничего не решает. Но это доказано. Это доказано психологами исследованиями, что эти 20-30 секунд повышают вашу, вашу любовь, вашу эмоциональную и физическую привязанность. Поэтому это необходимо делать. Вы просто должны вот так плотно подходить к своему партнёру. Лёгкое удушие, вот и смеются наши слушатели. удушие. Это другая тематика тоже. Это про жертва-спасатель-агрессор и зачем мне нужен агрессор. То есть тут мы обнимаем партнёра, делаем очень важный момент. Совместный вдох и выдох. Сделайте прямо с ним совместный вдох и выдох, то есть почувствуйте дыхание вашего партнера в этот момент, почувствуйте, расслабились ли вы в его объятиях, получается ли у вас расслабляться с вашим собственным мужем, с вашим собственным партнером, с человеком, которым вы выбрали жизнь проживать. Или вы думаете о чем-то другом, когда Или снимаете? вы думаете о том, ой, а я там огурцы, баночку закрыла? Миша, пока, лойка, капец, дайте Миша, пока. Можете ли вы на самом деле уделить 20-30 секунд вашему партнеру? Побыть с ним, расслабиться по-честному, по-настоящему. Вот это короткое время, это не какой-то верх. Это один раз в день надо. Один, малюсенький. Но вы почувствуете, если вы будете каждый день обнимать своего партнера 23 секунд, на десятый день вы почувствуете такой результат. Вы почувствуете, что он к вам добрее, она к вам добрее, мягче. Хочется больше любви к вам проявлять, хочется больше делать чего-то для вас. Это все происходит бессознательно, потому что мы повзаимодействовали с телом партнером и с его сердцем а это самое сокровенное что только может быть мужское женское сердце да? то есть если мы повзаимодействовали если у нас получилось действительно расслабиться и у нас получилось расслабить его и сказать Эй, постой со мной 20 секундочек, пообнимайся со мной, почувствуй меня. Вот она я сейчас перед тобой, чуть-чуть, вот, мы вместе, класс, супер. Вот мы всегда были так, да, то есть это, мы так живем на самом деле? Просто мы живем на вот таком расстоянии? Или мы хотим приблизиться во время карантина? Мы хотим понять больше, мы хотим созидательного, а не разрушительного? Потому что все из карантина выйдут не такими быть тут другими. И вопрос, мы выйдем в созидание, или мы выйдем в разрушение. Ой, это, нам... да. это большая часть я думаю, с разрушением. <свят> <свят> да, и в этом вопрос. И поэтому это очень много сейчас тематик, очень много где нужно об этом говорить, очень много нужно людям помогать, чтобы они все-таки вышли в созидание, чтобы они справились с этим, смогли. И ну, я невероятно верю в людей, в каждого из вас, кто нас сейчас слушает. Давайте, я надеюсь, что у вас будет Пишет, что, будет что делать, если привыкнет к этому? А, ужас, придется каждое утро 20-30 секунд обнимать. Кошмар! Не Привыкнет потом... Слушай, а хорошо, а как же ж... Еще можно на ночь. Как же тот факт, что если вот мы сейчас такие добрые, так обнимаем, столько уделяем внимания, ну вот он сейчас зажрется, да, грубо говоря, там я, ну скажем так, слишком для него это будет все в избытке, когда сильно сладко, ведь мужчинам тоже это не нравится, правда? Ну согласись, но это сто процентов. Мы говорим сейчас не о том, что сильно сладко, мы говорим сейчас, девочки, о хитростях и мужчинах, которые сладко, это о нашем бессознательном, о том, чтобы через тело взаимодействовать на психику. Mm -hmm. О том, что вы когда делаете несколько контактов, ну когда вы смотрите совместный фильм, ну вам же не тяжело ручки Нет, ему на положить. Ну вообще или рух, не или, большой. Или, Да, или ручку под грудной его тихонечко подтащить а вторую сверху на грудь положить. И так посидеть 10 минуточек. Не тяжело же, правда? Или когда он на кухне стоит, не тяжело же подойти к нему? Он ему, поверьте, ему через несколько дней захочется делать для вас. Ага, это... то есть на этом можно в принципе как-то чуть-чуть использовать свои своих целях. Конечно, мы же говорим о том, что это взаимодействие на его психику. Он вспоминает, что вы любимая женщина то ну, она понятно. не сегодня вот меня обнимала, а вчера и позавчера значит. Да, меня это как-то регулярно, Он просто так любит меня, серьезно. Ну, она просто так любит меня, ну, неважно, партнер, да. То есть, и, и вот это, вот это вызывает, вау, вот это вызывает у партнера. И когда мы его обнимаем так 20-30 секунд, ну, мы не, не отсчитываем так, стой, 20 секунд, еще раз, мы погружаемся в это объятие, когда мы почувствуем, когда он... Он почувствует, что вы хотите с ним близиться, ему тоже захочется ответные шаги делать. Но нам это нужно не так. Так, я это делаю. Я почему на этом не делаю акцент? Потому что я это делаю. Ну что, когда там он начнет? Нет. вы повесили на холодильнике. Я, он и галочки такие. Вот это не должно быть, потому что есть люди, знаете, берущие, а есть люди, дающие. И вот люди берущие, им все время мало. Им сколько не дай, вот. вот ты их кормишь, кормишь, кормишь, а им мало, мало, мало. Это значит травма я сейчас говорю в целом про здоровых это людей. будет мой следующий вопрос Да, я сейчас говорю не про травматиков потому что травматики мы уже разбираем другими путями я сейчас говорю про среднестатистического женщину среднестатистического мужчину которые в целом проработаны работают со своими травмами и готовы к тому чтобы с карантина выйти в плюс, а не в минус. Да? Потому что нельзя дать универсальные советы для всего мира. Если бы это можно было сделать, то уже давно бы это делали, и не нужны были бы психологи, психотерапевты, и вы бы не находили так точечно именно своего специалиста. Да? Поэтому вы понимаете, он берущий-дающий. Если у вас этот баланс налажен, вы приблизительно понимаете, вот сейчас по стопроцентной шкале от 0 до ста, поставьте, сколько вы даете своему партнеру от 0 до 100. Допустим, 55 я ему даю. Ну, 55, ну, то есть там ну, честно, не успеваю на детей, на уборку, Черный, знаешь, уборщица во время этого карантина не успевает доехать, да, там, ну, вообще, хаос творится, 55 даю, он мне сколько дает, но он меньше убирает, меньше с детьми, во время работы он ко мне подходит, пристает, я там не успеваю, но он 65 дает, он там мне старается помочь и с детьми, и с домом, да, то есть, и вот этот вот контакт, да, 55-65, или я ему даю 100, а он мне 50. Вот, да, если вот. так. Это стоит задуматься, стоит задуматься, потому что если ваши субъективные ощущения такие, то это есть какой-то уже дисбаланс, да? но его все равно нельзя насиловать, его все равно нельзя заставлять, его нельзя заставлять ничего делать. Попробуйте вот эти вот новые методы. То есть э, попробуйте повзаимодействовать через его тело с его психикой. Тогда, может быть, это. Я не говорю, что это сверх сразу. Это, это работает постепенно. Потому что, представляете, достучаться до своего бессознательного. А достучаться до чужого бессознательного. Вау! Да это супер работа! То есть делайте, имейте терпение. Я пропала? Да, ну был черный экранчик, а теперь тебя... О, видно. Имейте терпение, делайте шаг за шагом. Пусть у вас получится хоть что-то. Пусть это будет... Вы через 10 дней скажете себе... О, это не 50, а 55% с его стороны. У меня все еще 100. Но у него 55 стало. Вау, прорыв. А через 20 дней вы скажете... Вау, 58, я вижу, что у него стали чуть-чуть больше проявления в одну сторону, да? То есть мы говорим сейчас, смотрите, не о глобальном. Жизнь состоит из мелочей. Даже если получилось на вот столько после онлайн-мастер-класса практикума увеличить, улучшить ваши отношения, это уже прорыв. Это шаг большой, понимаете? А, так, давайте дальше. А, Стёпа, она в шок. У нас он просто этом... да, у нас <с <с очень <с веселые Уже подметили, что да, бартер он вообще нечестный, действительно так. Мне кажется, многие женщины это думают и об этом и задумываются о том, что вот я даю очень много, а взамен там ну получаю, но не так, как хотелось бы, да. И действительно есть такие мужчины, там, может быть, и женщины, есть, да, которым очень сложно угодить, которым ты там стараешься, все там и так, и так, и так, и ты уже просто потом ломаешься и думаешь, да, ну, короче, в баню, все. Живу как живу. Ой, тут очень много. Тут есть и пять языков любви. Возможно, вы разговариваете на его языке любви. То есть он хочет, допустим, пять языков любви. Коротко поясняю. Любовь у нас может проявляться разным. Слова. То есть он хочет слышать слова прикосновения он хочет от вас физического контакта подарки мужчины бывают тоже такие не хотят подарков женщины тоже бывают активное э, э, времяпровождение вместе, то есть это 15 минут тет тет это без всяких телевизоров, без всяких телефонов, детей. потому только вместе, без детей. Очень многие партнеры этого требуют, и это тяжело сделать, на самом деле. Кажется, ой, 15 минут в день, что там, это тяжело. И, э, и акты служения, что-то сделать для меня, помыть посуду, пол, может. держать квартиру в чистоте. Он любит а, да, а -а -а. И женщина может такое любить, женщина тоже такие есть, для которых он полы помыл, попылесосил. Вау, идеальный мужчина, он меня так любит. Плюс, плюс, плюс. Это каса недели. И вот эти вот, да, эти пять языков любви. Иногда мы хотим на вот этих языках, понимаете, мы хотим, чтобы он слова нам говорил, чтобы он прикасался, чтобы он каждый день тысячу раз говорил, я люблю тебя, милая, дорогая, жить без тебя не могу, иди сюда, обниму. М -м -м а, а он хочет в этот момент, чтобы она убирала. И если она не убирает, он не чувствует, что она его любит. Вот так. А если она ненавидит убирать? Или её бесит уборка? Как быть? Как он... другие, акты, другие акты служения. Например, одевает ему носки каждый день что-то для него она делает, она ему прислуживает, как своему мужчине. Акты служения, понимаете? Придумайте свой ритуал. Разберитесь, какие языки любви у вас и какие у вашего мужчины. Они бывают разные. Ну, и, вот, и вы на одном языке пытаетесь ему рассказать, пытаетесь добиться от него, а он вам на другом языке каждый день говорит, что он вас любит. И вы его спрашиваете, «Ну, дорогой, ну ты меня любишь?» А он говорит, «Я же тебе 20 лет назад сказал, я люблю тебя, если что-то поменяется, я сообщу». Да, то есть есть такие люди, что они не нуждаются, они даже не говорят вам, что они любят вас. Они просто один раз сказали этот мир рационалов. Мы таким образом переходим к нашему четвертому практическому методу. Это что давайте разъясним, что есть мир рационалов, структурных, логических людей, у которых все идет пошагово, которые один раз сказали Я люблю тебя и им не и нужно всё, это повторять. День. <смех> да, вот представьте, он рационал, он структурный человек, он, у него все по полочкам, он живет по расписанию, и, вы, и тут у него еще и нет языка слов. Представляете? Ну бывает же такое, да? И он вам сказал один раз я люблю тебя. Вау! Ну все, он закончил. Он об, обозначил свою жизненную позицию. И вы с ним живете. У вас постоянно все меняется. Мир иррационала, хаотичный мир. У вас есть 10 планов. Даже во время карантина, гибкость, вы знаете, чем занять свой день, вы знаете, как жить эту жизнь. У вас вот такой вот поток идет, да? И вот это две разные планеты. Планета, планета структурная, жизни по плану, и планета хаотичная, гибкости, вот такой вот переменчивости, и вот этой гибкой планете. Ей все время важно, давай, скажи, а сегодня мы любим друг друга, а сегодня мы будем обниматься? Не, ну вчера-то понятно, но, но, но это было вчера, а, а сегодня? Как у нас сегодня? Все же могло поменяться? А у него ничего не поменялось, у него все как и он так смотрит с большими глазами, а что такое? Почему? Вчера все было нормально, почему-то проснулось в другом настроении? Рационалы не понимают. Рационалам все время иррационалы кажутся хаотичными, кажутся какими-то безбашенными, да? А, а, ир, ир, а рационалы кажутся иррационалом такими скучными, однотонными, непонятливыми, ну, то есть, такими однобокими, скажем. И тут что нам нужно во время карантина? Мы возвращаемся к практическим методам. Нам нужно расписание, друзья без расписания, мы с вами никуда. Нам нужны хотя бы какие-то опорные точки, то есть в 10 утра мы встаем, в 3 часа у нас созвон с близкими какие-то дружеские схемы, в 4 часа у нас начинается какой-то прогон по рабочим, да, созвон со своими сотрудниками, что они выполнили за день, в 7 часов мы это все заканчиваем, готовим совместный ужин, потому что очень важно, это не только на карантине, очень важно, вынесем за пункт, это пробовать все время что-то новое, совместно. Вы совместно должны все время пробовать что-то новое. И неважно, это касается секса, кухни, э, тела, души, любви. Это касается каких-то ваших ежедневных действий. Пробовать все время что-то новое. Uh -huh. И вот мы возвращаемся, что если мы на кухне во время карантина решили вместе с мужем и детьми приготовить тирамису, Открыли этот рецепт, все в муке, все. не бойтесь пачкать, не бойтесь пачкать, не бойтесь э, совершать какие-то э, нелогичные вещи, потому что, знаете, вот, это вот часто, вот это мне все потом отмывать, вот это ужас какой-то. Э, да, погружайтесь в этот ужас, иногда нужно и, и внутреннему своему ребенку дать побушевать, дать ему открыться. Поэтому погружайтесь экспериментируйте, делайте что-то новое, пусть это даже будет ваша вся кухня в этом кирамису. Вот. И важно вот это расписание. В 7 часов вечера, значит, мы делаем хаотично что-то новое, что-то что обезбашенное или просто готовим ужин. Мы поужинали в 7.30 после этого всего процесса и э, пошли, допустим, у нас есть ежевечерний просмотр кино, театра, музея. Сейчас очень много всего онлайн. Хатю, что чтобы пропало Онлайн да. всего открыто, и вы в, этот, в это все ныряете, и это все пробуете. Вот, поэтому э, Мил Рационалов... А в 9 вечера э, созвон с подружкой по скайпу. Это тоже Это тоже традиция. Сейчас расскажу о ней в следующем практическом методе. Значит... И э, расписание у вас должно быть для того, чтобы расписание структурировать. Есть и написать четко там, на понедельник, день, да. День, день, Я рекомендую просто не там не структурное а структурное расписание, потому что у рационалов сейчас вы понимаете, у них хаос, они больше находятся в стрессе, они не знают, что будет завтра. Расскажите им, что будет завтра. Но рекомендую опорные точки. Каждый день мы просыпаемся востолько, каждый день у нас вот востолько вот это. Но соблюдайте эти правила, сделайте их два три но соблюдайте их не делайте изначально э, не надо <связать> назначать какие-то правила которые вы понимаете что у вас не получится вот правда. Потому что если вы понимаете, что у вас не выйдет, и вы это все равно подписываетесь на это с мужем, с женой, потом они от вас, эти <сёк _> рационалы, будут этого требовать, вы это не будете делать, они будут злиться, не нужно. Ну ничего, это. капля камень точит. Вернемся к этому попозже. <сёк> Может быть <сёк> такое? Ну, лучше, лучше делать 2-3 пункта, если мы говорим о планете рационалов, которые вы будете соблюдать, которые у вас получится. А по поводу кап... <сёк> капля камень точит, Значит, все-таки пока у вас есть стресс, пока у вас есть ссоры, пока у вас есть страсть, значит вы хотите друг друга. Потому что этот стресс, эта страсть, эти ссоры, даже которые у вас сейчас происходят. Вау, если вы ссоритесь, значит вам не все равно. Значит, там еще что-то да, есть. Да, да, поэтому так, э, так, так что можете себе там поставить галочку. Он типа а, тебя окей. цепляет, типа хочет да, тебя зацепить, да. то есть не получается, чтобы ты обратила внимание. Вы еще, вы еще ссоритесь, так... вы еще живые, вы да, еще... И... Вот, знаете, когда очень. У меня был один клиент, он говорит, я обожаю ссориться с женой. Почему? Ну, потому что у нас потом такой классный секс. А сколько, а сколько они в браке? Они в браке 15 лет. Bubbles, это около 15. Да, до сих пор, понимаете. Есть такие люди, а есть такие люди, которые без этого не могут жить. Он, если найдется другую женщину, вы понимаете, есть психотипность какая-то, он найдется другую женщину, он с ней будет ссориться, он с ней будет иметь классный секс после этого. Короче, такие типа войны или как я не знаю. Игры, да, это игры. Вот это такой некий сценарий, по которому я живу. И мне нужно всплеск, чтобы зарядиться, чтобы потом это был Короче, вампиры. Это вампиры. Они, они не вампиры, они любят э, интриги какие-то, mm -hmm. ну вот э, что-то, чтобы все время происходило э, ну, вот, не просто интригующее, а э, даже как-то э, провоцирующе. Вот слово нужно. Провокаторный. сами провоцируют mm -hmm. человека. Вот, да. И, и, вот, э, и вот как с вот... провокаторами жить? Um, а, если вы, а если бы вы, вы себе выбрали провокатора, то уж простите, значит, у вас там местечко есть какое-то. То есть это опять-таки, смотрите, мы все находимся в системе. Мы стали в систему к провокатору. Значит, нам нужен этот провокатор. Значит, мы себе думаем, зачем мы выбрали себе этого провокатора. Потому что если вы, не отработав эту тему, возьмёте вдруг себе, придумаете взять другого сюда партнера, другого мужчину, другой женщину, это снова будет провокатор. Ничего не поменяется. Можно 500 раз менять себе партнера. Работать, То есть нам жизнь будет но... все равно посылать, как бы судьба да. будет все равно на подсознание. Да. А как это происходит? Это происходит с точки зрения систем. То есть есть некое э, системное моделирование, семейной расстановки есть по этому э, способу. да, э, Когда мы можем позволить себе отработать. То есть, я много раз такое видела у клиентов: приходят на расстановке люди, у которых нет партнеров, нету вообще. Они отрабатывают свое системное место партнеров, выходят за дверь. Катюш, пропала. Докладываю. Привет, ага, привет. Я хотела бух -бух. просто ответить. ответить. Сейчас договорюсь. Юля, я не про себя. А -а -а. Юля, я не про себя, я про своего партнера. Выходят да, за дверь, вот расстановка, они проходят, они просто, у них нету системного места партнера, такое тоже бывает, или бывает системное место козла, знаете, девочки такие себе козлов выбирают, мудаков таких конкретно. Вот, да, и, вот, и вот ваше системное место готово только для этого, и вы приходите в расстановку тогда, отрабатываете свое системное место. У меня есть случаи, таких несколько случаев, когда за дверь люди выходили или в течение нескольких дней. У них появлялся, они говорят, боже, этот мужчина был все время рядом со мной. Но я не могла с ним быть, боже, он такой прекрасный, класс. Как это вообще могло случиться? Я вышла, у меня был случай, когда... Мужчина подъехал за девушкой, ну, типа такси она вызвала, она с расстановки едет, все заплаканная, ну, понимаете, да, вся в соплях такая красивая, и, значит, он говорит, «я ни разу до этого не ездил в такси, и ни разу после этого, я почувствовал, я нажал, я взял твой заказ, они живут уже три года с того дня вместе». То есть иногда у тебя просто должна поменяться эта ячейка. Он должен, вы выбираете себе кружочки, а должны выбирать квадратики, чтобы достичь какой-то внутренней гармонии. Иногда это меняется только в системе, иногда других путей нет. Но давайте дальше пройдем. Это на тему, чтобы, ну, то есть ты притягиваешь к себе людей, не то чтобы, ну, то есть, да, -то, которые там иначе. на подсознании иногда вопрос. тебе просто нужен этот провокатор и другой сюда не влезет хочешь да отобраться что это плохо нет не значит Ты хочешь отрабатывай не хочешь смирись и научись работать с этим провокатором то есть тут выбор человека дальше да. друзья у нас у всех есть какие-то травмы какие-то истории какие-то вопрос как вы к этому относитесь вопрос, что вы дальше с этим делаете? Вот вы пришли в этот мир, вы получили этих родителей. Как вы дальше с этим работаете? Что вы дальше с этим делаете? С вот этим стартом, который у вас есть. Вы относитесь к этому ответственно, вы пытаетесь это отработать? Или вы говорите, да будет, как будет? Катюш, пропала. Почему-то меня глушит кто-то. Наверное, мой провокатор. Кто-то такой, нет, нет, ложись, хватит, это ты не Да, и дальше к тому, что ты сказал с расписанием оставили. В целом расписание, оно, знаете, дает такую внутреннюю, внутреннее ощущение стабильности и иррационала. Так что легкие вот такие опорные точки, это да и универсальный метод для того, как жить рационалом с, с иррационалами. Две, две опорные точки на день хотя бы. Молодцы. Дальше у нас следующий наш метод. Это у нас будет для экстравертов-интровертов. Теперь, ну, вот забудьте все, что вы слышали. Экстраверсия-интроверсия, да? Просто Почувствуйте, хотите вы общаться с людьми, у вас это есть потребность, в режиме карантина это сейчас особенно чувствуется, вам хочется это очень много, или вам достаточно одного раза встретиться. Знаете, иногда люди говорят, ой, нет, я экстраверт, вы что, я вот там... «Один раз на неделе хочу с друзьями созвониться по Здесь и человек, мы там шампанское пьем, и хватит». А экстраверты в этот момент говорят, «Не, не, не, я весьма спокойный». Ну да, каждый день, там, ну, минимум с двумя друзьями, конечно, созваниваюсь. Ну, минимум. Но это что, много? Я бы хотел больше, да? То есть мы говорим о том, сколько у вас есть потребность общения сейчас с людьми. И если она есть у вас, а у вашего партнера ее нет, то вам нужно придумать привычки, которые будут вас немножечко разъединять. Час временем. То есть, допустим, вы можете взять такую же опорную точку каждый день 4 часа. Вы в 4 часа дня расходитесь. Один в одну комнату, другой в другую. Тут в этой комнате происходит чат с подружками, да, или в 9 часов вечера, как Катя сказала, да, там, я иду с подружками, шампанское, а, а он идет в комнату просто посидеть, помолчать, пусть там делает в этой комнате, что хочет. Я к чему? Пусть у каждого из вас в доме, в квартире будет уникальная зона только для вас. Вот должна быть такая зона, должен быть такой, это называется вот такое личное пространство. Сделайте, чтобы у вас было личное пространство. Это очень важно. Неважно, что вы в этом личном пространстве будете делать, болтать с друзьями или вы будете уединяться и книжку читать. Но у всех должно быть это личное пространство. Пожалуйста, соблюдайте его, найдите. его. Даже если это, у вас это будет ванна, а у него это будет спальня. Ну, что-нибудь. Даже если вы живете в однокомнатной квартире, 15 минут в день вы найдете где-то это уединенное пространство. На кухне. Договоритесь. Каждый день... Балкон. Меня, каждый день балкон мой. Мой. Каждый день вот четырех до пяти я там со своим стулом, со своим пуфиком сижу на этом балконе и уединяюсь. Со своим бокалом. Да, неважно, что вы там делаете. делайте то, что вам там хорошо. Но в любом случае делайте это. Ушла за хлебом. Да. Хорошо. Счастливо. Ушла за... кто, вы, кто вы несет мусор? Я. Хорошо. Да. Доложили. Счастливого пути. Там сегодня дождь. Uh, да, поэтому важно это личное пространство. И последнее, немаловажное, это ритуалы семейные. Давайте закончим на такой прекрасной теме. Это семейные ритуалы. Uh, да это в целом да, ритуалы. Просто. И сейчас я вам а, а, расскажу какие-то базовые вещи, которые есть в этих... В, ну, которые ритуалы, которые можно придумать. Смотрите, ритуалы могут быть ваши личные, ваши с мужем, ваше с мужем детьми, ваши с партнером по скайпу это не важно. Вот итальянцы и испанцы себе тоже придумали ритуал. Нам всем важно сбрасывать сейчас стресс, важно сбрасывать напряжение. И я хочу, чтобы вы придумали сброс напряжения вместе с вашим партнером. Я сейчас не только про секс, как там некоторые пишут, я говорю... просто вопрос был, что делать, если... Давай, ну, я потом, просто чтобы ты помнила в этом вопросе. Был вопрос, что делать, если хочешь секса 24 на 7? Ну, это другой вопрос. Тут вопрос, есть ли партнер, есть ли удовлетворение, кто я как женщина, где моя сексуальность, как я с ней взаимодействую это немножечко вопрос. Нуля, не мы по говорим по про секс, мы видим свои мета, вопросы. Да? <с2> <с2> <с2> не, не вот тут даже к нам мет. вопрос, <с2> почему я там только вы на один хлеб рассказала? и я среагировала только что? Вы что? Я, дело в том, что вы поймите, я просто в потоке, я вам рассказываю пункты и очень редко реагирую на ваши комментарии, там Катя за ними больше следит, она мне докладывает, что важно, увидела про хлеб, про хлеб это смешно, про секс не смешно, мы про него уже поговорили, Но правда. мы уже рассказали про... Да, мы рассказали про массаж, я вам рассказала о телесной контакте, это было в нашем третьем практическом пункте, как у нас есть контакт с нашим партнером, есть массаж, есть что-то, что мы нет, с, другое. Юля, тебе нужен партнером приват. можем Юля. делать, в том числе... Я отвечаю, что Юле нужен приват. Все, это только ага, хорошо. Катюш, следи, пожалуйста, за комментариями, потому что у нас всего 8 минут, даже 7, и я хочу закончить. Все-таки для тех, кому важно, как сбросить стресс вместе с партнером. А, так, значит у вас есть несколько способов итальянцы допустим придумали свой способ это выходить на балконы и петь вы можете тоже сделать семейную песню со своим партнером допустим или сделать крик каждый день мы встаем на балконе открываем рот поднимаем руки вверх и делаем так «А -а -а -а да, с мужем с партнером с семьей, все вместе. Ритуал. Это ритуал, а то а ритуал. Кричим, ручками машем, кулачками можно. да То есть такая традиция. Выпуск. Вам нужен выпуск стресса. Это, смотрите, даже если вы скажете, о, у меня нету стресса, у меня нет лишней тревоги. Делайте так, чтобы он и не собрался. Окей, у вас нету. Делайте этот ритуал для того, чтобы стресс не собирался у вас. Делайте это каждый день, независимости, собрался он у вас уже или нет. Допустим, вы не хотите кричать, сделайте другой. Сделайте легкий вдох и выдох. Как будто уже все закончился. Карантин закончился. Такой выдох легкий за звуком хех, знаете такой, это очень облегчает состояние этой вашей психики. Подсказывает сигнал, боже, все закончилось, мой стресс закончился. Вы через тело взаимодействуете со своей психикой, это тоже невероятно полезно. Любой ритуал, который вы придумаете со своей семьей, будет вам полезен. Поэтому сделайте то, что подходит непосредственно вашей семье вашим отношениям это завершающий пункт у нас сегодня так что у нас осталось ровно 5 минут на то чтобы ответила на, на, на все вопрос. ваши вопросы давайте что там было что юля, какой юля. там конкретный вопрос я ко всем готова давайте юля задавала вопрос по поводу э, э, хочет увеличить э, по, я так понимаю что юля повтори пожалуйста свой вопрос их было много Пока, пока будут задавать вопросы, напишите все вопросы. Я повторю еще раз. Это первое, это медитация, за что вы любите своего партнера. Второе, это контакты вашему партнеру. Третье, это объятия. Четвертое, это какой-то маленький график, опорные точки – Пятое – это индивидуальное пространство. И шестое – это ежедневный ритуал, который вы будете легкий, понятный, даже если это вдох-выдох, который вы будете повторять каждый день. Это наш сегодняшний итог. Теперь я готова. да есть Что вопрос? делать, если хочется секса 24 на 7 все время? Юлечка, у меня к тебе снова тот же вопрос. Партнер есть? Ну, секса хочется. у нас сегодня... Она не, она не определилась еще, есть у нее партнер или нет. Она еще выбирает пока что. А, у нас сегодня просто тема такая, как сохранить отношения. Я не очень понимаю, относится это к теме или нет. Ну, Юля, у нас Юля попала к нам в эфир, и вот ее это очень беспокоит. Я понимаю, Юлечка. обязательно, если тебя это будет дальше беспокоиться, пиши, попадай на нужные эфиры к нам по поводу у секса у нас тоже есть эфиры. Вот. Вообще, Надо было провести мы... его, я думаю, что это интересно сейчас тоже. Тема секса это тоже очень интересно, да, то есть в сексе вообще, в телесной терапии поймите, ученик Фрейда создал телесную терапию, это Райх, и там очень много базируется на сексе, да, сексуальная энергия, она первичная, поэтому там много чего есть тоже вам рассказать, просто поймите, у нас час, у нас эфир, он ограничен, и Кстати, я так а, конечно, а вот и я вот Заметила, такое бывает, и если вот ты не обсуждаешь с мужем работу, то тебя как-то больше к нему влечет, а его к тебе. А если как только как-то вы начинаете обсуждать работу и какие-то друг другу давать советы там, то какой-то сразу какой-то не знаю, то ли это какие-то дружеские отношения начинаются. Вот как это как угу. страсть пропадает, такое может быть. Угу. Смотрите, общая деятельность в отношениях очень важна. Но также важно на нее фигурировать время. Вот как я сказала в расписании, да? То есть, допустим, если вы выделяете время по работе поговорить с двух часов дня до трех часов дня, и в этот момент разговариваете по работе, то это никак не будет негативно влиять, а только позитивно на ваши отношения. Общая деятельность супер важна. А если вы будете э, уделять это в течение, там, вечером, когда вы в кровать лезли, то, конечно, это будет сбивать всяческих состояния. Не, ну то это, это всему, да. Всему ну, свое время. Если просто по работе сбивает как-то ваше состояние общения по работе, то это вопрос, может быть, у кого-то там где личные амбиции, в каком тоне, в каком состоянии вы разговариваете о работе, какие советы даете, может быть, где-то принуждения какие-то. Ну, то есть больше вопрос в направленности, потому что в целом общая деятельность, она сближает. Я всем рекомендую иметь общую деятельность. Друзья, у нас совсем одна минутка осталась. Я была рада вам помочь, была рада вам дать какие-то полезные практические рекомендации. Вы можете добавиться ко мне лично на страничку, я вам скину какие-то медитации. Я можете думаю, Юля будет вопрос к тебе. Юля. Пусть пишет, да, это, это не нужен тема всегда, нашего. Однозначно. Это не тема эфира. <связанного> Простите, пожалуйста. <общественного>. Да. <связанного> это может быть и тема эфира. Ее, кстати, можно будет, если вам будет интересно, мы ее поднимем в следующий раз, тему секса. Вот, что делать, если хочется, что делать, если вообще не хочется. Я думаю, что это, в принципе, э, ну, актуально тоже. <связанного> это как второй этап после отношений в условиях, условиях коронакризиса. Второй этап ⁇ это секс. Что делать если да, хочется. Да, там тоже <связанного> большая довольно тема, так что... Так что, друзья, в любом случае, я рада была с вами быть. Катюша рада, что пригласила. Надеюсь, Спасибо Надеюсь, вам большое. это принесет пользу, потому что во время карантина очень важно нам всем друг другу помогать. Кому нужна медитация на первый раз, пишите мне.